Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться рецептом, как я готовлю домашние дранки из картофеля. Для этого нам понадобится 6 картошек. картофельных вот таких примерно размеров. 1 луковица, 1 столовая ложка майонеза, 3-4 столовые ложки муки, соль по вкусу, и вот я буду перемолачивать ее на вот таком блендере. Кто-то может на мелкой терке натереть, но я вот на блендере буду делать. Займемся картошкой. Нарезаем ее, для того, чтобы измельчить в блендере. Теперь будем закладывать его в блендер. Как это правильно называется? Измельчатель. От компании Тайпер. Измельчаем. как можно мельче измельчаем поэтому я сейчас покажу примерно как должна выглядеть измель... измельченная картошка быть измельчена забыла добавить что нужно будет пару зубчиков чеснока и одно яичко измельчаем дальше то же самое проделываем с луком. Вот я вот с луком тоже закончила. Сейчас я все переложу сюда. остался чеснок. Сейчас чеснок ещё тоже залетим, Пошел чеснок измельченный. Вот примерно вот такая вот масса получилась у нас в таком количестве. Следующее, Разбиваем туда одно яйцо, так, добавляем ложку майонеза, кто-то добавляет, кто-то нет, мне так нравится, я добавляю все, что я могу, перемешиваем. это пол столовой ложки соли. На вкус и цвет, конечно. Сами знаете, сколько? Я так. На, на, на любителя ложу. Все, хорошенечко перемешаем. Теперь добавляем муку. Немножко постепенно будем сыпать, чтобы удобно было ее перемешать. Ну и для того, чтобы они были такие пышненькие, я добавлю также чайную ложку разрыхлителя. Тесту дала немного постоять. Вот она вот примерно вот такой вот получилась. Будем накладывать столовой ложкой. Ставим разогревать сковороду. Так. Сковородка разогрелась. Наливаем немного растительного масла. У меня подсолнечное Конечно, если у кого есть оливка, можете оливковые, но да, я подсолнечным пользуюсь. Пусть немножко нагреется тоже. Масло у нас разогрелось. Теперь накладываем. Так, столовую ложечку немножко поправляем, чтобы было красивее. Огонь не сильный. Можно добавить немножко. Чтобы картошка успевала подвлекаться. Оно будет обжариваться. Зайди. Жарится пока еще. Да. До такого цвета вот, переворачиваем. Все да. красивые получаются. Оладушки так очень сильные. следующую сторону. Перед тем, как снова уложить, вот тесто постоянно так хорошенечко подмешивайте, чтобы сок, вниз которого ходишь, он перемешивался в однородной массу больше. Так, ну все, я буду снимать уже хватит. Немножко можно будет встряхнуть масло. Подышите. уже готовы пожарила какое-то количество не до конца конечно спасибо что смотрели мое видео смотрите и дальше ставьте лайки если вам понравилось пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем спасибо до свидания до новых встреч